Hello World! Вы смотрите Бухарцев студию. Меня зовут Матвей. Судя по статистике, вам понравились видео про фоновые процессы. Поэтому тема этого короткого видео ⁇ маскировка процесса. Это заметки программиста. Начали! Убирать программу в фон мы уже умеем. Она не отображается в трее и у нее скрыто окно. Но процесс все еще виден в диспетчере задач. Можно полностью исключить процессы списка, однако это довольно сложно. Если хотите, поищите решения, связанные с API Windows или еще более низкоуровневыми изменениями, ну, например, статьи на Хабре. Сейчас я рассмотрю самый простой способ, он в большой степени решает эту проблему. Суть метода очень проста. Переименовываем программу. Самый распространенный вариант – svchost.exe, его часто используют разработчики вирусов, но обычного переименования файла недостаточно. Нужно поменять описание и другие данные в свойствах файла, потому что в некоторых версиях Windows оно отображается вместе с именем образа. Естественно, можно посмотреть и расположение программы, и все остальное, но этих процессов обычно так много, что проверить каждый нет возможности. Итак, изменение свойств можно сделать с помощью специальных утилит. Я это сделаю прямо при компиляции Visual Studio. Обязательно нужно поменять описание на хост процесс для служб Windows. Остальное опционально. Готово. Теперь мой процесс сливается с остальными. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь, ждите новых выпусков. Удачи!